Всем привет зрители и подписчики наших канал, с вами Гриффинсон и Виномчик. Да, всем привет И мы, и мы продолжаем нашу победное шествие, если так можно выразиться Да? Ну конечно нет да. Ну в общем <laughs> В общем сейчас битва будет классная да, сейчас будет битва, да Просто жесткая битва будет Ну я конечно же наблюдаю за этой битвой. Hunger for blood Буду сейчас орать варвары Ирваться, бой, на моих легионеров. Ну, тут у тебя много кавы, поэтому ты сможешь. Зайти к нефту А, ну вообще у меня тоже кавалерия есть. Ну да, там будет битва кавы против кавы, скорее всего. Ну, я полагаю, тоже так будет. Территория какая, ох, красивая. Прям. Намыло мыльное. Ну, такая, прям. Не, ну я в том смысле, что.. Ростяюшка. Прям чувствуется. Ну, ладно. Только леса не горят. Ты склевал. С твоими лесами. Хватит об этом говорить. Ладно, все. Как будто это забавно. Ладно. Ладно. Блин, такой кайф. 90 FPS. Просто кайфую. Офигеть. Глаза на лоб полезли, просто такое FPS. с такого количества фпс, полу без Оу май, охлади трахани. Макако, почему у меня кавалерия ореет? Макако. Макаки, да? Баклажаны. Странные чуваки Ну, кстати, моя союзная кава почти такая же, как барварская. Очень странно. У моей просто брони дофига. По сравнению союзной конницы. Ну, точнее, моей союзный конницы лучше, раз броня Так, ну что, ребята, давайте надерем зад, покажем, где зимуют варвары. <звык> Зираки зимуют, да? Да, чертовы варвары. Давайте групповое построение строимся и идем вперед. Так, у нас тут есть небольшой Хотя нет, возвышенности никакой нет, больше даже какая-то небольшая совсем наклонность. А... Я уже за полгода пока, как сказать, самостоятельной жизни, если так можно это назвать, я уже 6 энергетиков перепробовал. И эти 6 энергетиков были абсолютно одинаковы по вкусу. Поэтому, ребят, если вы думаете, какой энергетик лучше, и там рекламу смотрите, херни там, не знаю. сейчас любой. Это, это не реклама, сейчас есть такой энергетик, который сейчас все там пиарит, какой-то сух, сухой порошок там, что-то я забыл уже. А, и, имба называется, вот-вот. Но это не реклама, опять же, мне не заплатили, к сожалению. Но, в общем, это говно, оно то же самое, что говно там, я не знаю, горилла энергии, сейчас у меня вот какой-то есть, есть у меня еще торнадо энергии в Вот одно и то же. Абсолютно. Лучше пейте сталкерский. Как сталкер энергетик. Водку, что ли? Да. Сталкер, я помню только водку. Нет, там еще есть энергетик один. Да? Там водка казаки не Я помню. Водка казаки и энергетики есть. Кстати, надо переиграть будет сталкера. Не знаю, я раз пять играл уже. Меня зовут Привити такой мой любимый сам ну, Так, ладно, к слову О сталкерстве, скоро мы будем э, Ну сейчас как бы Перевести эту тему Мы будем обследовать абандоны Варваров, то есть заброшки варваров Дальше будем сталкерством заниматься Когда сожжем их до тла. Так, он прачников вывозит выводит. Вывозит На Неплохая идея, слышите, ребята, давайте тачаночку сделаем из прачников. На телегах, да. Ну, да на телегах будут прачники кидаться. На колесницах, да. Но там по-моему лучники есть у этих, у египтян. И даже по-моему тоже есть лучники, колесницы. Ну это так, слово тоже. Сгруппируем обратно, давайте идем дальше в атаку. Что-то они нас немножко испугали. Тем, что, блин, собирается нападать. Давайте, давайте, давайте, потихонечку, потихонечку, медленно. Не спешим. Так, у него, кстати, команда еще один конный есть. А, айдо какой-то. Айдо. Айдо. Айду. Так, просто надо этого Айдо разнести будет, маяковый, топовый. Блин, там, короче, Кавы у нас чуть побольше выходит, но у него команда еще Кавы, поэтому будет сложно его вынести. Наверняка, он будет неплохим драчуном, скажем так. Я понял, да. Не в этом смысле. Да, у кого какой смысл, окей. Недавно я смотрел фильм, один, в котором много драчунов было, скажем так. Но да уж, благо... Не, это не, не порно, фильм, не думайте ничего плохого. Но... Я такого не смотрю. Я Рекламирует парнушку, да. А потом один x т пойдет просто рекламу на весь видеоролик Да, по видеоролику будет один xb Да, кстати, к сожалению, я уже не смогу рекламить, они не прислали рекламу. Че, вдруг ты на техноблогерском канале сможешь... Хотя Теб... бы заказывать рекламу 1xbet Да уж не знаю Надо ли им это Ну 1xbet говорят хорошо платят за рекламу Еще бы Но дело в том что да сейчас уже никому это нахер не надо 1xBet Ну в том смысле что просто заблокируют канал За это. Большие выигрыши Большие выигрыши просто канал выиграл так ладно идем в атаку мы обнаружили засаду врага засада да. это засада Так, вы что, отходить-то собираетесь, или вы будете стоять смотреть? <ривотый> как плетели красиво. <ривотый> да, так, они, они никого не убили. <фотый> Наша засада раскрыта, ее обнаружили. Так, воу воу воу воу полегче, ребята. Принципы там бедные, все обосрались уже. Да уж не надо тут, не. обосрались там, принципы. Вот, вот ряда убили уже. Да и хрен с ними, они будут жить в наших сердцах. Давайте в атаку. Objection. Oh. Возражаю. Да. Я возражаю по этому поводу Вот так, давайте. Я протестую. Наши ряды дрогнут. Нет, нет. No, fuck, no. Э, а там это, какого-то хрена. убегайте, убегать. Быстрее. Ну не среди копейщиков же, на мой као, вы что творите? птиль, моптиль. Ну вы, конечно, больные ребята. Тебе генерал стоит к бит. Дай хрен с ним. Он просто так стоит. Минус все пофиг. Я по этой ку заворю. Ну. Частично так и есть, в принципе. Ну пофигу. Макакоу! Давайте в атаку, Макаки. Блин, да их заколебал, у кого нападает на моих метателей? <laughs> милитов. Наши остались без снаряжения. Наши остались без снаряжения. Вот вы, ублюдки, а. Нет, нет. No, fucking no. Чё, дрогнули варвары? Так, военачальник, пошел сюда. Нахер. Это а нам пока рано. Из... Строить здание мастера трупов. Пока давайте, ка мы будем просто воевать. Мне да ему не надо видеть то, что происходит. Поле в, за... в задницу, да. Уже средства от геморроя, В атаку... Макако. Да. Именно так. Давайте команду его гоните. Нахрен отсюда. Килл, килл, килл. Ну все, тут уже резня начинается. Дело за малым. Убить его, командующий. Все складывается в нашу пользу. Давайте, мочите его. Этого ублюдка. Стоял, смотрел, пока вся армия его умирает. па пам пам Там кто-то у меня, по-моему, встрел немножко. Точнее, очень остались без снаряжения. Давайте-ка, ребят, сильно не разбегайтесь, как бы. Конечно, победа близка. Это не означает, что нужно. Говорить всякую херню. Да, кстати, командующим он тоже левай. Опять. Вражеский опять спиной остановись ко всем. Чтобы не видеть этого ужаса. Отлично. Продолжаем. Еще немножко погоняем. Потому что мы там. Целая куча бомжей побежала. Ловите их всех. Погоняй, высох. Ну ладно, ты чё опускаешь таких шуток? Лысый из Бразерс им нужен Джонни Синц Джон Сина Джонни John... Синц Его так зовут? <laughs> Или о чем ты сейчас? А Лысый из Бразерс Ну я и говорю его так зовут сейчас Ну, ну в смысле да. вообще его зовут <laughs> <laughs> Зовут сейчас А до этого взяли Блин, а чё к чему у меня так мало убили мои конники, они вообще как будто хрена не делали. У вас ждет смерть. Отпустить. Рим. Хотел я сказать милостивен, но это не так. Чуваки, извините, но... Хиллзэмол. Войны... <laughs> Военную традицию в легионе Персик. Ладно. А вот Арвийский хотел заключать с тобой мир. Да. Вот что будет с врагами Рима. Минус 1. <связано> <связано> да. Ого, сколько у них тут пищи, кстати, мне неплохо зашли. Плюс 10 еды сразу. А я выпил этот напиток божественный. Да, ну, Там что, энергетики вредный вообще Ты их лукаешь как. Да? Вообще да? Я не знал. Честно. Честно? Ладно, я знал, но просто типа какая разница. Это всего одна бутылка за месяц, наверное. Последний. Ну, тогда, может быть. Так, ладно, распускаем оставшихся Барбаров. Я думал, мы их всех потеряли. К сожалению, еще один отряд остался. Дыри из этих всех. Так, э, далее нанимаем отряд. А, окей, тут нельзя никого иметь. Потому что это провинция уже другая, блин. нельзя заниматься. Очень жаль. Так, ну мы теперь бой окружили, я смотрю, со всех сторон. Ну да. Это хорошо. Выводим... Это уже... Разрешаю захватить Истер, если хочешь. Ну, спасибо, я иду за Асургису сначала. Нет, мой город был. It's mine. It's mine. Ладно, я буду двигаться на восток, потом в Скандинаве, если получится, приплыву. Это знаешь, как в этом, ну, видосы смотрел в оригинале? По-моему, Брута, если не ошибаюсь. интро. Типа он mm. там говорит, Рим будет мой, типа что-ли, как-то так. А, ah, да, да, смотрел, да. А, В английской озвучке он так прям жестко говорит It's mine, Rome, it's mine. прям жестко, странно говорит. Так, ладно. Василий, у меня тут, я смотрю, прям очень много войск. Но они опять же лечатся. Блин, я хотел один ход подождать точно. Этот ход все никак не закончится. Эээ, -э -э -э. А чё кстати бои думаю по поводу мира, они согласятся? Да, давай мир, Все, давай, до свидания. Свебов убивайте там. <laughs> я только за. Давай я попробую с ними мир заключить. Ну да, они со мной готовы мир даже высоко. Но ну, я типа конечно с ними не буду ничего заключать, понятное дело. Потому что я их уже с двух сторон окружил, надо их болеть. Ну тогда мне будет легко двигаться на восток. И дальше уже можно на север попуть. В Скандинавию. Ну я надеюсь, ты хоть кого-то захватишь. Да. Наконец-то. Блин, Джаня вот войска не знаю, где у них. У меня все агенты находятся в других местах. У меня мои агенты очень далеко. Давайте добирайтесь. А, еще плюс у меня, кстати, проблемы с этими, как. С этими бомжами и пир, вот, надо с ними разобраться тоже. Это опять же как в том виде. О, кстати, я могу нанимать вообще-то римские анагры. Отличная новость. Берём. Прекрасная новость. убит. Я возьму три анагры. Вообще, надо бы анагров где-то 8 взять бы самое то. Потом поплыву я куда-нибудь, типа, Кордеем каким-нибудь, бомжам, которые вообще сейчас пока не готовы обороняться. И можно их поубивать. Слушай, ну, может быть, ты меня оставишь хотя бы Будоргис там? Так, ладно, я тогда не буду никакие нанимать. Если там Будоргис нужен. Ну, захватывай Касургис и Истер. Я Будоргис сам захвачу. Я на ему просто обычный гемеолог налетчик возьму, просто, чтобы у меня побольше морского флота было, там совсем мало. Такс, такс, что тут у нас? Серия еще пока не концу клонится, в случае, пока я здесь хожу полчаса уже. Выше ход. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Вот мне просто интересно, я смогу обойти этого. Воу, воу-воу-воу, воу. воу, воу, воу. Подожди-ка. Завоевать верность у меня там восстанет, а -то уже прям очень большая вероятность. 24%. А я? я как... Да какого фига? Дом паперь. Риска раскола. Я же им деньги дал. что они хотят еще? Еще зарикотат. Я им ничего дать не могу больше. Блин. Так, жена, давай там ахмури какого-нибудь мудака. <смех> оскорбить охмурить присвоить средства верность всех других партий нифига деньги, кстати, взять отсюда организовать эм... покушение -го -го. верность всех партий минус 5, не ну разнести сплетни персонажа я вот реально не понимаю, что это значит против нас кто очень сильно выступает это папирий. Давай-ка вон, под нас ему директор. Политическое событие. Она разнесла. Слухи. и э, Риск стал больше. Сука! Ты мне не помогла, шлюха чего. Убить ее. Убить ее, убить. Ладно, может флиртовать. Сейчас еще будет хуже, наверное. Я будет Нет, 15 процентов. Блин, она теперь не может уже это делать. Ой, блин. Дура какая Черт, дери. Блин, она не может покушение сделать на папире. Недостаточно хитрости. Блин, ей надо хитрости пусть Охренеть, как все сложно. А мой бибакул может что-то сделать? Он может только получить новую должность. А у Бибакула сколько войск? У него вообще нету войск. какие. Надо нанимать, короче, ему войска. Надо... Вот, алды на месте. Давайте-ка идите к моему сынку лучше. А то мне не очень хочется потерять армию целую. Вот, отлично, передали. Военная подготовка. Фух. Так. Так. Все в наших руках. Ребята, мы пока не потеряли территорию. Ладно, пропускаю ход и молюсь, чтобы не было восстания. Близкий уничтожен, отлично. Так, а я смогу обойти? Ой, его смогу обойти, он дал. <как> Прошу прощения. Да, он инвалид, короче, поняли мы все. <как> так, хитрый список один. А, нет, надо апторитет этому. <как> О, ведьма двойка. Ну, отлично, я захвачу, наверное, город. А, нет, сможешь сможет объясниться. Тогда будем берем наемников, что, Чё нам еще остается? Найму стака наемников. Что тут парится то Любят восточные народы. Просто захватывают. че тут париться? А, окей, я мог не брать наемников. Ну ладно. Лол. Из-за уровня сложности минус 25 сразу верности дается ко всем партиям. Офигеть. Так. А, вот, кстати, как рассчитывается риск этого гражданской войны. Теперь я думаю. Блин, мне надо все чинить там. На ремонт, тысяча, тысяча ремонт стоит, офигеть. Охренеть. <соскоро> Ладно, этих ребят добивать надо будет. Добиваем их. атака. Обычный режим, пусть будет. Бить их всех. А где находится Арки Так, ну в принципе эстов мы скоро разнесем, а вот, слушай, меня денег не хватит, чтобы ремонтировать все. Ну, опять у Рима просим, да? Да. Опять Рим должен ко каким-то варварам. Ну да, мне нужно еще наемников содержать, я не хочу их пугать, что хочу захватить город. Когда же эти чертовы варвары станут боеспособны? Уже. И не Требует денег с Рима. Ну вот уже как раз вот сейчас вот, вот, захочу этих хестов и смогу нормально. Не просить денег у Рима. Вот и воинственный хитроумный. <laughs> у меня написано зависимый, кстати. Я? Yeah? <laughs> Нет, я. <laughs> я завишу, видимо, от свебов, походу. Так, мне нужно... Как? -как под... В смысле, почему могу две тысячи попросить? No, <laughs> мне я... нужно тысяча. У меня просто денег много. Натя, прошу, 10, 20 тысяч помогу просить, все. Не надо. Ну, две тысячи же проси-то и все. Дай мне две тысячи, или ты умрешь. Так, нас могу прокормить себе один ход. Юлия. ходов поснальцо будет. Корина себе. 6 ходов будет восстанавливаться. Кто? Ну, здание, мастер врагов. Ну, видимо, мощное здание, наверное, не знаю. <къех> Странно, ну ладно. А, yeah, В вот там армии... будет скоро. Ну да, там восстание уже тоже скоро будет. Это где, форте, у тебя там, ты чинишь? Да. Ну да, да, да. когда тебя сносят, все там прям вообще жестко долго восстанавливаться и дорого стоит. Ну ладно, я этой армии буду здесь пока что устанавливаться, один ход, и двигаться на Монстр Региус, Региус, ладно. Во всяком случае, у меня там армия вообще небольшая. Региус, Региус, какая нахер разница? Да, именно. О, и селения, сборщики интеря, отлично. Проще от Тюрах. Прекрасно. Ладно, разрешаю ход, наверное, да. О отлично. Сейчас будет у меня гражданская война. Ну no, уж точно. Это теперь прям много вероятностей очень большая. И по-любому сейчас половина армии, блин, с таких несколько уйдет от меня. Серьезно? А -а -а. Он опять напал? Он хочет тебя разграбить, наверное, до, до конца. Я только начал чинить здание. Да не везет. Ну, не знаю, тут у меня по 40 человек в каждом отряде, стак. Ну. Не, 40 не на 30. Не 30. Не, не, не ну тут, блин, против 2000. Ну 48. да. <свес> ну теперь-то уж прям сложно выиграть. Практически невозможно. Ну давай сыграем, может. <свес> Или не будем. Но, я бы не сказал, человечек. не надо лучше. У тебя там сколько вообще человек? 480. Ну нет. Это прям бред полный. У тебя до этого-то было больше людей. В прошлый раз. Надо было с ним мир заключить, на прошлом ходу. Ну, Наверно. No. Он, за... он захватил, сука. О май гад. У меня сейчас гражданская война будет, я уже помощи особо не смогу. <с> вот сукин сын. Горите воду просто. Новый ну, карфаген не ненападения, да. Да, точно. Мятеж в столице. О, в столице вспыхнул бунт. Вы подозреваете, что организовала одна из политических партий? Как вы отреагируете? Но я, наверное, до хрена его знает. разрешение. Откуда у него, откуда у него два стака войск? Объяснить. Откуда? Ну, не знаю, там тратю на эти войска или что? А... Не знаю, просто что за капец. -то? Триумф, серьезно. Лоу. Очередной триумф у Рима. Вы смеетесь? Пиздец, какой-то. Какой нахрен триумф. Когда у Свео постоянно жопа какая-то, у меня постоянно триумф. Сраный бой. Какого хер вам не имеется вообще? Вот Но Ну, да. У вас там косульки напали на столицу, а. вы вы нападаетесь на упорт. Отлично, ребята. Сыброст. Да, лоджи... Глоджик. Ну ладно, ты чё материшься? Ты чё? где там? за того выехали. Черный воронок выехал. Так. Я, конечно, извиняюсь очень сильно. Но у меня тут война будет сейчас. С кем? С какими-то бомжами, я не знаю. Сепаратисты? Да нет Кельки, кульки, кульки, не знаю как они. Нормально вообще, вот, когда, они коме... когда они меня захватили, у них стало положительное, положительное удовольствие а У меня было хреновое удовольствие Я предлагаю сыграть битву да, Не знаю, как это в этой серии сделать уже и в следующей На твое усмотрение, короче Как хочешь ну, я бы сейчас сыграл. Ну, сейчас. Будет длинная серия, но зато две битвы. Да, тут целая куча, конечно, этих бомжей. Но зато у меня очень качнутые уже принципы. Прям топчик. Кавы, правда, маловато, блин. Надо было, наверное, варваров взять. Ладно что уж тут скажешь. Не взяли мы варваров. Так, Такс, Текс, Что у нас? Да, у нас тут, вот, я смотрю, холмник. Ну, побежали на холмник, кто быстрее. Да, моему даже командующий не придется В этот раз не избежать этого. И единственное, хорошо, что у него подкрепление очень далеко. Если мы победим, ребята, то вкусное вино, голые бабы и многое еще интересное. И вино. Не вино, да, вино. Короче, насладитесь как следует. Отдохните. Я недавно просто смотрел сериал такой есть Спартак, ты знаешь. Мы обнаружили засаду врага. Вот, там постоянно кто-то трахает кого-то. Прошу прощения за выражение, но так и на но узнаю, он видит. Ну я знаю, он не смотрел. <laughs> ну там, короче, постоянно трах идет бесконечный. Создается впечатление о Риме, что там только и занимались, что только трахались и пили вино. Больше ничего не делали. Ну, в принципе, в теории так оно и примерно и было, потому что учитывая, какие были потом бедствия Рима из-за всяких нейронов, то это вполне логично. Так, что-то вас тут дохрена, я смотрю, собралось, ребят, я думал, вы еще далеко от меня. А вы уже здесь совсем рядом. Так, пам-пам-пам. Сколько у вас тут метателей? Мы обнаружили засаду врага маневры. Да, да. А Интересно, что его кава где-то встал вообще рядом и смотрит просто на то, что происходит. ну что мне понравилось как рим вас атаковал а барберы давайте Так, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Так, так, так. Э -э, Догоняйте их. Так, пока нас, я смотрю, с тыла не атакуют. Продолжаем нападение. О, отлично. Отлично, отступает во всяком так подходит подходит подходит постепенно войска врага продолжаем продолжаем продолжаем зажимаем Отлично. Проступаем сзади. Ну. Может сейчас еще перестроиться. Все, отступили его войска. Перестраиваемся, вступаем В новую драку. Отлично, вся армия отступила. Это было не сложно. Кельтские войны. Бегите обратно. Домой. Мамочки. Большая мамочки, да. Так, вели ты, давайте-ка. Стройтесь. Генерал. Блин, что там, еще не закончили резать, что ли? -мо. Что ж вас так много-то? Наши остались без снаряжения. Давайте обстреливайтесь тогда. Да, блин, из-за того, что я запылился с этим общественным порядком. Такая сейчас зоба потворить. Так, догоняйте, давайте-ка прачников. Вы обходите их с тылу. Так, закончили, надеюсь, резать этих. Кристиан, да, закончили. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Так, с этими закончили тоже. Хорош. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Там. Один из принципов подряд, походу, умрет. Ничего. Мы им поможем, конечно. Спасти не сможем. Там очень много кава идет навстречу. Нет, нет, нет, нет, нет. Отходите, отходите, отходите, кава. Отступайте. Давайте, давайте, давайте, помогайте! Там, здесь у нас легкие. Всадники. Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Нет, нет, нет, нет, нет, драться не надо, вели там. драться не любят. Наши ряды Не дропнули. надо так. Пожалуйста. <с да, <с принципом плохо очень они выбедят сейчас. крест копьем за 1,60. Да, им там ничего не летит задниц. Надо. Наши бегу а, с поля боя пожалуйста. Так, где у меня вообще войска? Покажите. С какие-то вот. толпы, блин. Понятно, сложновато. Давай-ка, воодушевляйся. Давайте-давайте-давайте, прорядите их всех ряды. Наступайте. Отлично. Все как по плану. Ну уже, ну уже, каву, хватайте. Доминейт, Рома и Инвикта. Наши остались без снаряжения. Шел бы ты с своими снаряжениями. Но тут просто мощь моих войск гораздо больше. Банально. конечно он бы сразу двумя стаками напал это было бы сложно да играть так он сам допустил ошибку большую ну это ж вот ему разрешается не думать да Заходить с тыла я не стану, потому что там у него сзади стоят метатели. Я за метателями не хотел бы атаковать. Нужен, нужен, нужен. Добивать. Блин, ай, ай, ай, ай, велики, бегите. <laughs> вилит, бегите. Кавалерия не будет атаковать, она все-таки додумалась напасть. Немножко поатаковать. Все, бегите, давайте, трусы. Ну и сейчас виллиты убегут, походу. Вилли... О, невозможно. Да, у них что-то прям yeah. с, боевым... с боевым духом что-то все плохо. Наши Нет. бегут с поля боя! Какой позор! Какой позор! Нет. Пока не хочу, я занят. Мама, я знаю. Я не Юра из Киева. Ты Короче, мужик из Киева, 45 лет. Он э, И у него мама спрашивает, Юра, ты покушал? Смешного, смешного. Так, ну, добиваем их. 65 атак, ⁇ -мо ⁇ Ребята, вы какие-то... остались без Принципов? Да. Ну, ребят, это ГГ, по-моему. Хоть вы там пришлите всех своих друзей-варваров, вам ничего не поможет. Смерть варварам. А вы. А вы Рим, А вы Персик. А вы Мария. Так. Кого осталось только что Бегите давайте, трусы, че вы еще возвращаться здесь смеете? Ну, мы этого не приемлем. Давайте не расслабляться, парни. Возвращаемся в строй. Береть за ними не стоит. Кто знает, чем-то обычно все заканчивается. довольно плохо. Надо главное, командующих их убить, и они все разберутся, в конце концов, пока они еще что-то вроде возвращаться, думаю. Да, знаю, что вы истощены, но надо победить. Сон левнул. Роума, инвиктор. Там еще какой-то конник. Давайте, встречайте его. всех убить не знаю куда его команда еще шел но он ушло видимо на смерть нет ну как но мои билиты бикичи, нет не бейте нас мобилиты о Опять минус велит. Что ж ты будешь делать? Как я за ними не уследил? Ну это велит. Наши бегут с поля боя. Какой позор! Вообще насрать, умрите наконец-то, да вы заколебали бегать, идите сюда! Умрите! Я вас догоню, блин, вообще. Ну, чтобы бегает. это не стало. И вот ты человека, вот ради, он бегает. <свят> да стой ты. <свят> вся, вся армия за ним бежит. ты <свят> за ним даже побежали. Ну, стой, умри, умри. Может убить командующего еще, или уже убили? Я убили, не убили. Вот там два было командующего. А. Я не уверен, что они убили. О, ладно, все. Ты человек убежал. Тяжелая победа. Да, в принципе тяжелая, но типа мы убили в три раза больше, чем было. Ну кстати да. У нас померло. Я считаю, того стоило. Разместив его начальника неподалеку от его армии, вы повысите его в его Да, потому он умрет от баллисты. Ну, может быть такого. Да, жаль, конечно, три вы потерял. Скорее всего Нет, одна кава, кстати, была потеряна только Когда повезло Это еще, кстати, не конец Сейчас по-любому кава помрет до конца На! Пикай в глаз Шутки на зоне Блин, да. вольки обратились в прах, вообще насрать. Ох, какая жесткая серия мясная получилась. Да уж точно, не говори, давай захватывай быстрее этих боев, ты закребал меня уже. Ну, это уже в следующей серии скорее всего будет. Да. Но у меня а войска двигаться же не могут сейчас. К сожалению, да. Там у меня по восстанию еще 15% теперь. А можно я деньги-то дам вам вообще-то? Может, подумаете <laughs> о своем поведении? Отправить а дар. А ты кому предлагаешься? А? А ты кому предлагаешься? Ну, партии. Да. Не сколебали? Вот. Флиртовать с этим чуваком. Давай, флиртуй с ним. Э -э возьми огурец его в рот. Молодец, минус 3%. Может, и ты ему еще дашь выпить, не знаю. Нет, не хочет нам давать. Эля. Она говорит, что у нее не хватает хитрости, блин, тупая дура. К авторитету персонажа. Давайте устроим Игрища в провинции под названием Великая Германия. Игры прошли с большим успехом, то увеличивая. О, кстати, она еще общественный порядок повышает. Слушай, это хорошая жена э, Вот этой штуки раньше не было это вот Только добавили недавно Дрим Подать на развод? <laughs> Можно задать, Подать на развод с женой Нет, спасибо а Объявить наследника Можно хм. Лол Разнести слухи о партии Ну ладно Короче, заканчиваем с этими партиями, всякими разными. Реально очень круто. Нашла серия. Ау. Псих. Окей, ребята, я не знаю, что произошло, но мой союзник куда-то делся. И я должен быстро сохраниться. Не дай бог, он выйдет. Ааа, нет. Оу, щит, но. Ты где в игре? Алло? Oh. Ah, вот что называется, иметь хороших союзников не... О, oh, слава Богу, фух, сохранение прошло, oh, теперь успокоен. Так, ладно, пока мой союзник не пришел, похожу. Да-да-да, давайте плывить. Блин, слушайте, столько много у них этих войск, я смотрю. Вообще, знаете что? У меня так много денег сейчас заход. Типа я даже не торгую много с кем. Блин. Надо захватить какую-нибудь провинцию, типа вот вибисков сейчас. Дальше. Потому что у вибисков одна тоже провинция. И у них, кстати, торговый город, но тут уже, блин, армия получит эти кельтские войны, то есть их уже победить будет не так легко. Да, тут уже есть избранные мечники, то есть это уже такие армии пошли поинтереснее. Потому что вот моя армия, на самом деле, справилась с этой битвой лишь потому что я хорошо подконтроливал, мне повезло, что враг еще далеко от меня был. Да, как честно, в О, вернулся. Я не знаю, что как какая-то фигня была Ну, как обычно, с интернетом, ясно Нет, это, это не интернет, то есть да. С наушниками что-то Потому что я думал, ты сейчас, ливнёвшись в игре, ещё быстро сохранился не дай бог Ладно, давайте сейчас селим туда сейчас Да, я тут пока ходил Ждал тебя Ребята, да, ставьте лайк у да Пожелаю тебе грифнуться и донати Слиться Удачно слиться Ну не знаю ну тут, тут я не знаю тут бой какой то чизер чизер господи так <рик mañana> построил базу 100 рядом чизер да чизер. бараки установил <рик <рик <hiss> <рик> <рик <handful> <рик> прокси бараки да, да. ну это просто надо было предостеречь так сказать предвидеть ну как бы я с самого начала неправильно начал играть И у меня общественный порядок был в жопе ну да я сразу запустил это дело а -а ну-ка давайте попробуем сделать вот так а кстати да э -э, какого хрена у вас такой большой границал стопы стопы сейчас еще серия не закончилась сейчас я найму чуваков так сейчас сейчас сейчас сейчас, сейчас. Это, это где ты? Я чистить пошел. Истер захватить. А, Истер? Да. Захватывай. Безик вам жить. Ну, вообще изи катка, ребята. Но там у него, кстати, хорошие были войны поэтому мне пришлось сеть наемник еще. Ну, отлично. Теперь у него осталось всего два друга. Диктатор. Я диктатор? Да. Да как ты смеешь говорить такое? Ну, тайне вообще-то, да, иди <coughs> Типа, никто об этом не знает. Я такой, Юрий Цезарь, приеду скоро в Сенат, просто скажу. Да, как бы я, вообще-то, император. Сосайте. Валки. Жребий брошен. <coughs> Блин, у меня 10 тысяч заход приходит. Прикинь. У меня минус 636. Кстати, а сколько у тебя городов? Два Бога. получается. <laughs> у меня сколько? 20 городов, лол. Прикинь, прикинь, есть да. раз больше. Обидно. Ну ладно, я Эстер захватил, Будоргис ты сам хватай уже. Да, хватай. Тут у него 20 стоит, хватай город. Хватай, пока я его не захватил. <laughs> ну ладно, там скорее всего у него эти 20 войска, это единственная армия, которая у него есть. В Будоргисе никого нет. Я в этом уверен. Ну да, но, блин. Ну да, надо Ну, то Но ускоренно марш летит к земле Ругов. Песец, короче. Не знаю, что ну. в следующей серии вылать будешь. Ну мне придется тебе подводить армию, ну, короче, ну. похоже. Ну шо, ГГ? Ну, не надо, ладно. А то ну, я, ладно. я уже третий раз не хочу сливаться с Риме. Мне уже надоело это. Ладно, давай. Че, мой, моя вторая компания, ты чё? Да, ладно, Практично, хрен. С ним. В принципе. Это заканчиваю на этом серию. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Да? Да. да. И, что еще нужно сделать? <зам> Поставить лайк, конечно же. Да, да, вот именно. Ну ладно, <сосы> прощайся, грифонцы. Всем удачи и пока-пока. Пока. -пока. пока.